Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на очередном уроке тренинга «Как приглашать клиенты из интернет». На этом уроке мы поговорим с вами и рассмотрим на конкретных практических примерах как продвигать оформленный профиль в социальной сети. Все примеры я буду приводить для социальной сети ВКонтакте. Все рассмотренные методики продвижения профиля вы можете применять для любой социальной сети. Конечно, с адаптацией под ее технические моменты. Я не оговорился, сказав, что продвижение оформленного Профиль. Продвигать профиль, на котором только одна аватарка, незаполненная стена, не заполненная контактная информация, никакого смысла нет. То есть вы никогда не получите какого-то практического результата от продвижения такого профиля. Я сегодня расскажу достаточно много, урок будет большой. Вы увидите, что некоторые способы приема продвижения, они могут быть применены к продвижению профиля не сразу, а только тогда, когда у вас появится хотя бы 100-200 активных друзей, подписчиков, тогда вы можете применять приемы, которые вызывают посетителей вашего профиля проявлять какие-то активные действия, то есть вести какую-то интерактивную работу. На прошлом уроке я рассказал основные моменты с оформлением профиля. Конечно, все рассказать нереально. Чем больше вы будете пользоваться социальной сетью, чем больше вы будете ходить по профилям других пользователей социальной сети, вы будете дорабатывать оформление своего профиля. Возможно, вы увидите какую-то интересную фишку, которая вам понравится. Рекомендую переносить все самое полезное, понравившееся именно вам в оформление своего профиля. Дам два заключительных совета по оформлению профиля, прежде чем перейти к его продвижению. Друзья, не переборщите с бизнесовостью. То есть не надо мозаикой из четырех фотографий выкладывать призывы. Обещайте людям заработать миллион. То есть не надо создавать с помощью своей аватарки образ миллионера в дрявых носках, извините, который поставил перед собой основную задачу жизни ⁇ это набрать там 10 человек в свою команду. Все это смотрится как-то не очень правдоподобно. И, естественно, вызывает совершенно не те действия, на которые вы рассчитываете. И Как я уже несколько раз говорил, продвигать бизнес в профиле – это нарушать правила социальной сети. Поэтому не надо перегибать палку. В оформлении вашего профиля необходимо включить основные идеи. Доверие к себе и то, что вы можете поделиться с людьми какой-то полезной для них информацией. Ну и вторая рекомендация по оформлению профиля заключительная. Пожалуйста, задайте себе самому вопрос. Конечная цель, для чего вы этот профиль оформляете? Уточню. Вот, например, этот профиль, который сейчас я переделываю, его оформление и в ближайшем уроке я вам покажу, он оформлен с одной целью, чтобы люди переходили на мой одностраничный сайт. Поэтому в оформлении, в статусе, в мозаичной картине, в первом закрепленном посте я буду делать все возможное вот в новом ребрейдинге, чтобы мотивировать людей переходить на мой одностраничный сайт. Именно на этом одностраничном сайте клиенты будут дорабатываться. Благодаря вот такому способу привлечения можно выстроить систему автоматизированного привлечения людей в какие-то проекты. Люди переходят на ваш одностраничный сайт, получают какую-то дополнительную полезную информацию, еще больше подогреваются интересом к вам, к вашему продукту, и в дальнейшем, например, опять же в автоматическом режиме регистрируются в каком-то проекте. Либо этот одностраничный сайт может быть страничкой подписки где вы дарите людям опять же какую-то полезность за то что они оставляют свои контактные данные и дальше в несколько касаний с ними идет работа по привлечению в проект О, вот этих схемах автоматизированных схемах привлечения людей проекта мы поговорим ближе к концу нашего тренинга когда у вас уже будут практический опыт в работе в интернете это конечно схема которую хотят реализовать все кто работает в каких-то интернет-проектах. Вот для такой схемы очень хорошо подходит продвижение нескольких профилей каждый профиль заточен на то, чтобы люди переходили на ваш сайт и со всех этих профилей идут переходы на один ваш ресурс. То есть, как говорится, с миру по нитке кому-то э, катоновая рубашка. Но если вы каждого человека обрабатываете в отдельность, если ваш способ построения бизнеса это индивидуальные консультации с каждым. Ну, например, если вы работаете в какой-то там традиционной компании, где даже нет возможности зарегистрироваться на сайте в проект, есть еще такие компании. То есть вам нужно каждого человека докручивать в индивидуальных беседах, переписках. Тогда ваш профиль должен именно к этому сподвигать посетителей. Необходимо писать призывы, возникли вопросы, пишите в личку, либо свяжитесь со мной в скайпе, хотите узнать, как это сделать, пишите, помогу, проконсультирую, и вы начинаете каждого человека дорабатывать, тоже об этой схеме. Я более подробно расскажу, как она технически реализована. Это уже будет в ближайшем уроке закрытия продаж. Конечно, при такой схеме работы вести несколько профилей нереально. Но вы один, вы не разорветесь, особенно когда ваш профиль станет раскрученным. Пойдет большой поток клиентов на ваш профиль, а как это сделать, мы сейчас будем подробно рассказывать. Вы физически не сможете обрабатывать несколько профилей в социальных сетях, ну, потому что есть еще основная работа, есть жизнь и так далее. На этом все, что связано с оформлением профиля, на данный момент у меня все. Как уже обещал, в ближайшем уроке покажу свой переделанный профиль. Приступаем именно к продвижению. Типичная ошибка, которую совершают новички в интернете, они почему-то считают, что вот они сделали какой-то сайт, либо сделали, оформили какую-то красивую страничку в социальной сети, даже за это денег заплатили, и как бы на этом работа закончена. Но это только начало работы. То есть, чтобы вот эта страничка давала какой-то вам профит, какой-то вам необходимо привлечь на ваш интернет-ресурс, в нашем случае на Ваш профиль в социальной сети ВКонтакте посетителей. Необходимо профиль продвигать. Как можно продвигать профиль? В интернете, слушая вебинары, рассматривая курсы людей, которые занимаются продвижением в социальных сетях, я встречаю такое мнение, что люди прям жестко делят какие-то способы продвижения на белые, какие-то на серые, иногда даже черными их называют. Я считаю, что это абсолютно неверно, но неправильно. То есть вообще раздавать кому-то какие-то ярлыки – это неправильно. Все зависит от того, какую вы перед собой поставили задачу. Довольно часто бывает так, что для вас, например, вот этот способ продвижения белее белого, а для кого-то это там, чернее черного. Все зависит от подставленных задач, которые вы решаете. Так, какие же существуют эффективно работающие способы продвижения профиля в социальных сетях? А первый способ ⁇ это продвижение с помощью друзей. Когда вы... Проявляете активность в социальной сети, приглашаете других пользователей соцсети к себе в друзья. Да, конечно, у этого способа, если перегнуть палку, но это всегда бывает, если что-то перегнуть, этот способ приглашения может закончиться тем, что ваш профиль заморозит. Но это хороший, эффективный способ и его надо применять в разумных пределах. Социальная сеть ВКонтакте – это, может быть, единственная социальная сеть, у которой вы можете узнать какие-то конкретные цифры, связанные с вашей активностью. Сколько раз в сутки можно отправлять сообщения в друзья, отправлять личные сообщения, вступать в группу и так далее. То есть, если вы в поиске «Яндекс» наберете ограничения ВКонтакте и даже добавите «2016 год», Появится очень много ссылочек на ресурс, и здесь будут перечислены все ограничения. Например, максимальное число заявок друзей в сутки, видите, стоит 50. И так далее. Вы можете пройтись вот по всей этой страничке и как бы ознакомиться. Но все эти цифры, они вилами писаны. Все зависит от того, кого вы приглашаете. И, конечно, для молодого профиля все эти ограничения лучше резать пополам. То есть, например, если стоит 50 друзей в сутки с молодого профиля, который вы только начали развивать, больше 25 заявок я бы вам не рекомендовал. И опять же, даже если вы будете 25 человек приглашать в друзья, все равно есть вариант, на что вас забанят. Но об этом я Подробнее расскажу, когда будем рассматривать этот способ продвижения. Второй способ продвижения – это самый белый практически всегда способ продвижения. Как здесь можно попасть в какие-то баны социальной сети, мне с трудом представляется, хотя варианты есть, смотря что вы будете писать. Это продвижение с помощью контента. Это самый правильный способ продвижения в любой социальной сети. То есть, если вы выкладываете целевой интересный контент на своей страничке, это лучший способ продвижения профиля в любой социальной сети. Конечно, этот контент не должен никого оскорблять, особенно религиозные либо национальные моменты нашей жизни. Это может привести к очень, быстрому, очень быстрой блокировке вашего аккаунта. Вот именно о продвижении контента на сегодняшнем уроке мы очень подробно поговорим. Я расскажу, какой контент, как, где, когда нужно выкладывать. Третий способ продвижения, вот этот способ почему-то для многих становится как бы основным. Многие считают, особенно люди, пришедшие в интернет недавно, что именно этот способ самый эффективный, это способ активного активных приглашений или активной рекламы, причем бесплатно. То есть люди, не платя деньги, начинают в социальной сети размещать информацию о себе. В личных сообщениях размещать ее в каких-то сообществах, группах. И многие считают, что это самый эффективный и быстрый способ, потому что вы сразу выкладываете какую-то информацию о себе. Но вот этот способ, если его перегнуть, а здесь никто никогда краев не видит, этот способ практически всегда приводит к одному, этот блокировки вашего аккаунта причем этот способ может привести к тому что ваш аккаунт заблокируют сразу и финальный четвертый способ продвижения аккаунта это платные методы продвижения но ну вот для социальной сети вконтакте платных способов продвижения именно в самом контакте средствами самого контакта на данный момент мне ну, с трудом представляется у контакта есть платная реклама но вот то что вы видите с левой стороны но это все продвигает либо сообщество, либо какие-то внешние сайты как с помощью платки вконтакте именно продвигать профиль я во всяком случае вам не, сейчас не расскажу потому что все таки не так часто пользуюсь платной рекламой вконтакте у меня нет хороших кейсов по пользованию этой рекламы вот для фейсбука профиль с помощью рекламы Фейсбуку продвигать легко и просто это очень эффективно работает в фейсбуке об этом я расскажу опять же ближе к концу тренинга для контакта когда люди говорят о платных способах продвижения профиля чаще всего подразумевают использование каких-то сервисов где вы заплатили денежку и к вам пришли подписчики пришли друзья ваша информация на стене начинает нравиться каким-то людям, народ нажимает «нравится», делится вашей информацией, то есть вы становитесь популярны. И все это делается за деньги. Но опять же, вот этот способ, если не видеть краев, переебать палки, использовать непроверенные сервисы, это не продвижение профиля, это накрутка профиля. И ни к чему хорошему, к каким-то ощутимым положительным результатам это не приведет. Я расскажу вам о сервисах, которые позволяют за деньги продвигать ваш профиль, но как-то активно рекомендовать их использовать не буду, потому что я сам ими уже давно не пользуюсь. Я сейчас использую программы, которые продвигают профили в социальных сетях. Там я знаю, что я делаю и на какой результат я рассчитываю. Как работает какой-то сервис, как они реализуют те или другие действия, никто вам никогда не скажет. Поэтому неизвестно еще за что вы там платите деньги, и довольно часто от использования каких-то сервисов, ну точно так же, как и от использования программ неразумной, можно получить бан вашего аккаунта. Потому что, еще раз повторюсь, это не продвижение, это накрутка активности на вашем профиле. Итак, обзор вариантов продвижения на этом у меня закончен. Возможно, что-то еще новое появится. Переходим к конкретным действиям по продвижению. И первое в нашем списке – это продвижение с помощью друзей. В социальной сети ВКонтакте очень много различных сообществ, где собираются люди, которые хотят развить свой профиль. Это сообщество взаимопиара. То есть там собираются люди, которые хотят со стопроцентной уверенностью получить себе друзей. Найти такие сообщества очень просто. Вы можете написать в поиске ВКонтакте, например, «Друзья», выбрать сообщество, поискать здесь сообщества, название которых выглядит вот так «Добавь друзья». Вот в эти сообщества вы можете вступить, подписаться на эти сообщества, войти в это самого сообщества и увидеть, что на стене этого сообщества люди выкладывают информацию, которая призывает других пользователей вступать в «Друзья». Я сейчас покажу хорошую группу, она так называется добавь добавь друзья вот очень хорошая группа, добавь друзья лайк ну, активная, скажем так, группа и смотрите, что здесь пишут например, человек выкладывает информацию на стену этой группы с призывом добавляйся в друзья То есть вы можете пройтись по вот этим пользователям, которые призывают добавляться к себе в друзья с гарантией, что они там заняты одну секунду подтвердят вашу заявку, и набирать себе друзей и подписчиков на свой профиль в социальной сети. А Что я хочу сказать об этом методе? Что никакого практического результата, никакой практической пользы вот от этих друзей из подобных групп вы не получите. Потому что чаще всего это люди, которым ну, неинтересно, чем вы занимаетесь, это не целевая аудитория. Единственная польза, которую вы можете получить от этих людей для молодого профиля, это то, что у вас цифра, количества друзей оторвется от отметки 0 и начнет уверенно двигаться в сторону увеличения. Конечно, добавлять друзья профиль, у которого нет друзей, мало кто хочет. Возможно, на каком-то первом этапе, изначально, вот самом-самом первом этапе, вы можете воспользоваться такой группой или подобной и набрать себе ну, первых хотя бы там, 100 друзей. Опять же, не рекомендую подавать заявку всем подряд. Прежде чем отправлять заявку на добавление друзья вот этому Алексу и так далее, я рекомендую за, зайти на его страничку. То есть наводите на имя этого человека, щелкаете правой кнопкой, нажимаете «Открыть в новой ставке. И смотрите, что это за человек, для чего это делается, для того, чтобы хотя бы оценить живой это человек или это все-таки какой-то робот. То есть, если на стене этого человека есть посты, которые выложены от его имени, видите, здесь вот принципе достаточно много постов от имени Насти Чеблыкина. У этого профиля даже есть друзья. Этот профиль даже сейчас в онлайне. Такому профилю в принципе можно подать заявку в друзья. То есть для этого можно нажать кнопочку «Добавить друзья». И возможно через какое-то время, это в подобных группах бывает достаточно быстро, этот человек подтвердит вашу заявку. Заходим на профиль другого человека и делаем то же самое. Вот видите, подтвердил. Так, к этому я уже заходил, извините. Открываем список других комментариев, заходим вот к этому человеку, смотрим, что у него. Тоже похоже на то, что человек пользуется своим профилем. Видите, даже тут лайки какие-то собираются на его посты. Тоже, в принципе, можно подать заявочку на добавление в друзья. Если же на профиле, сейчас постараюсь вам такой найти. Если вы видите вот такой вот профиль, где даже нет аватарки, вообще абсолютно голая стена, вот таких вот скажем так людей в кавычках я бы вам не рекомендовал добавлять профиль то скорее всего это какой то технический профиль который возможно даже не сам размещает информацию в этой группе возможно это размещает какой то скрипт возможно этот профиль создали только с одной цели чтобы набрать друзей и потом этот профиль через какие то сервисы где продаются аккаунты в социальных сетях продать его подороже либо этот профиль если на стене вы видите репосты, только репосты, то есть человек не выкладывает что-то свое, а делает репосты с каких-то других профилей. Возможно с этого профиля кто-то работает на какой-то бирже, где за вот эти действия он получает денежки. И этот профиль абсолютно не является как бы основным профилем человека. Это технический профиль и польза от таких профилей никакой, потому что чаще всего такие профили через какое-то время за чрезмерную активность банятся. И в список ваших друзей вы будете видеть так называемых ушастых собак я вам сейчас покажу что это такое вот нормальные люди с аватарками но если мы полистаем еще мы увидим вот такие вот вот такие аккаунты то есть это заблокированные аккаунты и чаще всего эти аккаунты уже не оживают и если в вашем списке друзей вот большинство вот таких ушастых собак поверьте но всем становится понятно, что ваши друзья это абсолютно не живые, а какие-то накрученные люди. Ну, естественно, пользы от таких друзей никакой. Кого бы я вам рекомендовал приглашать, друзья? Я бы вам рекомендовал, друзья, приглашать только целевую аудиторию. Вот к этому моменту у вас уже должен быть четкий портрет вашей целевой аудитории. То есть, кто эти люди, какого возраста, какого пола, места жительства, семейного положения, интереса и так далее. Вот Все эти параметры вы можете задать в поисковой выдаче ВКонтакте. Вы попадаете в поиск, вот, попал в поиск, выбираю люди, удаляю тут, что я написал в поисковой строке, и начинаю задавать характеристики поиска. То есть, если вас интересуют люди из России, только Россия, если вы ведете деятельность, например, только с людьми в своем городе, пожалуйста, задавайте город. Если вы хотите хотя бы как-то найти людей, например, живущие, но ну, относительно недалеко с вами, вот как можно это делать, например, как делаю это я. Обратите внимание, школы и университет. Но ну, вот с университетом тяжело, а вот с школой проще. То есть вы можете вот здесь вот выбрать школу, которая рядом с вами, и есть большая вероятность того, что если человек учился в этой школе, он где-то и живет вот в этом вот районе. Надеюсь, вы понимаете принцип, о чем я говорю. То есть вот это все, это параметры таргетинга. То есть вы задаете характеристики людей, которые вас интересуют. Каждый параметр приводит к тому, что список людей, он начинает сокращаться, сокращаться и сокращаться. Возраст. То есть я поставил... Школу мы поставил возраст далеко уже не школьный, то есть возможно этот человек учился в этой школе, остался жить в этом районе, да? и вот меня интересует вот такой вот возраст. Очень интересно работают это задание семейного положения, задание с фотографией, то есть нас интересуют только те люди, которые пользуются контактом, которые хотя бы оформили свой профиль. Да? Работа, жизненная позиция, вот обратите внимание, вот все, что вы прописывали в оформлении профиля, все ваши данные, которые вы вбивали в оформление в профиле, они почти все задаются вот при поиске. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш профиль находился, вот заполняйте вот эти вот все ключевые параметры для поиска. Итак, вот сейчас я отобрал людей, которые меня интересуют. Но обратите внимание на очень важный момент. Это очень важно при добавлении друзей в новый профиль. Вот этот список из 1600 человек, он выдается по популярности. Что это значит? самыми первыми у меня в этом списке люди, которые давно пользуются контактом. Это люди, у которых, скорее всего, достаточно много друзей, подписчиков. То есть это те люди, которые уже не прыгают от счастья на стуле, когда кто-то добавляется к ним в друзья, когда кто-то нажимает "нравится" на их пост. Видите? какое количество тут нравится поэтому добавлять или отправлять заявки вот этим людям с молодого профиля я бы вам не рекомендовал потому что чаще всего люди популярные они уже подходят к каким-то пределам контакта по количеству друзей и подписчиков. И эти люди уже не просто добавляют друзей, они удаляют людей из друзей, то есть чистят список, то есть удаляют друзей, людей, которые у них висят в списке друзей, с которыми, например, не общаются, которых они не знают. Для чего это делается? Для того, чтобы у вас была именно активная аудитория. То есть, возможно, вначале они брали всех, а теперь уже начинают каким-то образом людей фильтровать. Поэтому отправлять заявки вот к этим людям не надо. С вероятностью 90% ее не одобрят, а могут даже еще и пожаловаться на вас, особенно если у вас профиль какой-то оформлен под бизнес. Понятно, для чего этот человек добавляется. Поэтому, друзья, выберите сортировку по дате регистрации. Что это такое? Этот список сейчас перевернется, и нам сейчас покажут людей, которые прям вот недавно недавно зарегистрировались ВКонтакте. Здесь ситуация совершенно другая. То есть если мы сейчас перейдем на страничку первого человека из этого списка, мы увидим, что вот у нее всего лишь 24 друга. И вот эти люди, у которых не так много друзей, относительно недавно зарегистрировались, они с большей вероятностью будут подтверждать ваши заявки. Но опять же, всех подряд не стоит приглашать. Потому что вас интересует только целевая аудитория. То есть, зачем мы делали эту выборку? Для того, чтобы именно подобрать нужных нам людей. И вот как понять, является ли человек вашей целевой аудитории или нет. То есть, есть ли смысл приглашать его в друзья или нет. Сделать это, конечно, вот так вот в лоб, довольно тяжело. Это можно все сделать достаточно относительно. Вы открываете информацию подробно об этом человеке и начинаете ее смотреть. То есть вы в первую очередь ищите интересы этого человека, группы, в которых этот человек вступил. То есть по названию групп можно понять, чем же этот человек интересуется. Вот только после этого можно отправлять заявку на добавление в друзья. Значит, как я уже говорил, для контакта есть список ограничений, то есть сколько вы можете подать заявок в друзья. Вот видите, здесь написано «50 заявок в друзья». Для молодого аккаунта, который вы только зарегистрировали, больше 20 заявок первые несколько недель я бы вам даже не рекомендовал подавать. Для молодого аккаунта вот все эти ограничения нужно смело делить пополам, потому что для молодых <толковый> далеко не все разрешено. То есть когда вашему аккаунту будет там несколько месяцев, полгода, год, два года и больше, здесь уже можно спокойненько выходить на эти цифры и в принципе ваш аккаунт даже не будут замораживать. Единственное, я вам не советую приглашать друзья, как это делают некоторые. Например, вот видите, есть кнопочка «Добавить друзья». То есть даже не заходя на страничку, человек нажимает быстро там, 20 приглашений в друзья и считает, что он это сделал. То есть он выполнил свой дневной лимит. Если вы так хотите приглашать друзья, то для этого проще использовать программы. Ну, точнее программу, о которой я вам расскажу. Программа называется QuickSender, очень простая программа, все, кто хочет научиться ее пользоваться. И эта программа вот выполнит это действие по приглашению в друзья по вашей целевой аудитории легко и просто. Но если вы делаете руками, то, пожалуйста, все-таки уточняйте, нужен вам этот человек, либо не нужен. Причем, когда вы перемещаетесь по профилю человека, который уже пользуется социальной сетью ВКонтакте, вы просматриваете его в стену, опять же, по стене, по той информации, которую человек выкладывает на стену, можно уже немного понять, чем интересуется человек, и опять же, является он вашей целевой аудиторией или нет. И если вы на стене этого человека нашли что-то такое прям мега мегаинтересное, либо, например, в оформлении этого профиля нашли что-то интересное, а можно спокойненько, с чистой совестью принимать для оформления своего профиля. Итак, что же делать, когда вы, например, выполнили лимит по, дневной лимит по приглашению друзья? Вы выполнили активность для своего профиля по методике «Добавляюсь друзья». Если у вас есть время, ребят, я вам рекомендую заняться следующей работой. Эта работа никогда не приводит ни к каким м, санкциям со стороны социальной сети. Эта работа очень интересна и очень приятна. Эта работа добавляет вам тёхлых контактов в любой социальной сети. И м, выглядит она следующим образом. Вы идете по вашей целевой аудитории и уже не добавляете их друзья, потому что мы выполнили лимит. А вы вашей целевой аудитории... Делайте приятное. Вы нажимаете на кнопочку нравится, пишите какие-то комментарии, какие-то абсолютно нейтральные там, класс, хорошо, отличное фото, либо там, можете просто какую-то мордочку написать. Чего вы добиваетесь? Вы людям, которые относительно недавно ВКонтакте, которые очень ценят признание того, что они делают в этой социальной сети, вы им нажимаете нравится. И делайте <свят> приятные, мотивирующие комментарии. Только, пожалуйста, не нажимайте вот на эту вот кнопочку «Репост». Репост – это, например, понравившийся какой-то вам пост разместить на своей стене. А почему этого делать не надо? Потому что репост – это реклама не вашего профиля, а реклама профиля человека, который выложил. Этот красивый, интересный пост. Если вы нашли, например, что-то прям по вашей тематике, красивые фотографии, например, ну, интересные, красивые, которые вам понравились, да, вы должны вот этот интересный пост сохранить себе на компьютер и затем уже выложить этот интересный пост на своей странице от своего имени. Вот как выкладывать посты я расскажу чуть позже, сейчас вам покажу, как сохранять. Это несложно. Щелкайте по картинке, она открывается во весь экран. Правой кнопочкой по картиночке и выбираете действие. Сохранить изображение как? Отводите на своем компьютере какую-нибудь папку, называете ее посты. И каждый интересный пост можете складывать в отдельную папочку. Ну, например, если этот пост с... Текстом папочку сохранили саму картинку. И если вам понравился текст, который тут человек написал, а вы не хотите там утруждать свою голову, хотя лучше, конечно, что-то писать свое, вы, например, взяли, еще выделили сам текст, скопировали его, вставили, например, в блокнотик и опять же сохранили этот текст в ту же самую папочку. «Посты», «Пост 1». Теперь у вас сохранилась и картинка от поста, и сам текст. Ходить по профилям вашей целевой аудитории можно очень долго. То есть, в принципе, больше 400 профилей можно просмотреть за сутки. Но руками это делать я вам рекомендую только в одном случае. Если вы вот только начинаете работать в социальной сети, вы не знаете, как работают другие люди в социальной сети, как они оформляют свои профили, вы ходите по их профилям, и просто-напросто что-то подсматриваете интересное для себя. Либо, например, у вас проблема с той информацией, которую выкладывать надо в социальную сеть. Поэтому вы ходите по чужим стенам, отыскиваете какие-то интересные посты и делаете с ними то, что я вам показал. Просто-напросто берете и сохраняете интересные посты в какую-то отдельную папочку. Это только единственное, когда можно обходить профили целевой аудитории руками когда это можно делать, когда вы именно собираете какую-то информацию, которая вам пригодится. Если вы просто бездумно ходите и тупо лайкаете всем подряд, то лучше это делать с помощью, опять же, программки. Вот программка QuickSender она позволяет пройтись по вашей целевой аудитории и просто пролайкать посты на их стенах. Опять же, этим самым вы привлекаете внимание к своему профилю. Опять же, люди, которые видят, что вы нажали лайк на их стене, вот, например, все, кто нажал на лайк на вашей стене, вот они все видны. Вы можете посмотреть списочек этих людей, зайти на их профиль и, например, ответить им тем же самым. Тоже лайкнуть их профиль, добавить их в друзья и так далее. Это очень хорошо работает. То есть в социальных сетях всегда работает принцип ⁇ Я сделал вам хорошо, ответьте мне тем же ⁇ Тогда вы устанавливаете какой-то контакт. С вашей целевой аудиторией. Итак, на этом первый способ продвижения с помощью друзей. Я закончу. Конечно, как и всегда, в одном уроке рассказать все нереально. Всегда что-то меняется, добавляется. Чем больше вы будете работать в социальной сети, тем больше своих каких-то фишечек вы будете доходить. Пожалуйста, выкладывайте какие-то свои кейсы, пишите их в комментарии, то есть, делитесь с людьми. Обменивайтесь информацией. Значит, ролик уже получился достаточно длинный, поэтому второй способ контент я запишу в отдельном видео -уроке. Не прощаюсь, с вами был Игорь Черноусов.